газогенератор S1000ACS демонстрация работы системы контроля и стабилизации давления газа в системе производительность газогенератора сейчас составляет 1000 литров газовой смеси в час давление в системе 0,6 атмосферы. В устройстве газогенератора присутствует система контроля и стабилизации внутреннего давления газа в системе. Путем нажатия кнопки вниз или вверх мы можем контролировать Внутреннее давление газа в системе при неизменной производительности. Сейчас давление в системе составляет около 0,6 атмосферы и путем нажатия одной кнопки я буду снижать давление до меньших значений. Сейчас давление в системе снижено до уровня 0,4 атмосферы и стабилизировано. Производительность газа 1000 литров газовой смеси в час. Сейчас давление в системе снижено до уровня 0,2 атмосферы. Производительность газа значительно снизилась, так как при таком давлении невозможно поддержать производительность на прежнем уровне. При необходимости мы можем изменить порог значения до максимального в 2,5 атмосферы. В этом разделе меню мы можем увеличить внутреннее давление в системе до 307 кПа. Тест системы охлаждения газогенератора С1000ACS. Газогенератор работает без остановки 4 часа 4 минуты. Температура электролита 67,5 градусов. 68 градусов. Температура стабилизировалась на этом уровне и выше уже не поднимается. Производительность газогенератора не менее 1000 литров газовой смеси в час. Тест производительности газогенератора S1000ACS при Продолжительность непрерывной работы 4 часа 11 минут. Температура электролита составляет 67,5 градусов. Производительность газогенератора 1300 литров газовой смеси в час.